Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. Что ж, сегодня мы поговорим о бренде. Опять о бренде? Да, да, да, вы не ошиблись. Почему именно о бренде? Сегодня я поднимаю этот вопрос. Ну, потому что э, на своем опыте я поняла, что бренд, оказывается, нужен, в общем-то, не всем людям. Вы скажете, боже, как это так кругом кричат бренд, бренд, бренд, бренд. А вы говорите, он нужен не всем. Дело в том, что брендирование да, – это такой метод работы, который напрямую связан с вами, с вашими чувствами, с вашими знаниями и с вашей открытостью. Да. Как раз связан с тем, чем вы готовы лично делиться со своей аудиторией. И, как часто бывает, даже люди, которые приходят на ваш личный бренд, говорят о том, что они, в общем-то, и не готовы к этому, не готовы снимать видео про себя, да, показываться в кадре, не готовы еще говорить, не готовы общаться, не готовы открывать посты в своих социальных сетях. Да, да, я согласна, что это, наверное, будет тормозить их развитие в плане, именно брендинга, да, но, дорогие ребята, что же нам делать с нашими партнерами, которые приходят к нам, на наш же тот же самый личный бренд, да, и стесняются, не готовы еще переворачивать себя, да, к вертормашками, не готовы снимать то же самое видео, в общем, не, не готовы вот к саморазвитию, да, что делать с этими людьми, но они готовы работать, они готовы работать, готовы принимать сетевой маркетинг такой, какой вот он на самом деле есть, и готовы двигаться дальше, но э, немного они зажаты. Скажем так, да, что делать с этими людьми? Ничего, обучать, обучать не именно брендингу, да, не именно развитию бренда, не именно продвижение через бренд себя, да, а обучать э, различным методам работы, которые... Существовали, существуют и будут существовать в социальных сетях, да, онлайн. Но и не забывайте офлайн тоже. Поэтому методов моря. да. Не забывайте, есть офлайн работа с каталогом, работа со своими родными, работа со своими друзьями, да. Есть тот же самый спам. Причем спам, который, э, на котором строят многие-многие люди э, свои структуры. И они чувствуют себя в этом комфортно. Да? Есть различные смс-эмайл e рассылки. Да? Есть воронки продаж. Есть подписки э, в социальных сетях есть продвижение через специальные группы, есть, э, скажем так, рекрутинг в собственных группах, да, в социальных сетях и так далее, то есть, Способов вообще рекрутирования очень-очень много на самом деле и онлайн, и офлайн. И зацикливаться только на брендинге очень, я считаю, что большая ошибка. Потому что люди, которые приходят к вам, они абсолютно все разные. И они должны понимать, с чего им начать и как двигаться дальше. И если они не готовы на сегодняшний момент принять бренд, да, свой личный бренд и начать его развивать то вы должны что-то предложить своим будущим партнерам поэтому хочу сказать что дорогие мои друзья я готова обучать готова обучать брендингу готова обучать вас SMM продвижению готова вас научить как продвигать свой YouTube, да, но, но, помимо всего прочего, я готова вас научить, как работать на земле. Я готова вас научить, как работать онлайн, не касаясь бренда вашего, да. Я сейчас сразу скажу, спаму, спаму, да нет, не спаму, есть много методов и способов, которые, в общем-то, спам это и не касается. Но опять же, вы... Uh, так сильно у нас сейчас боятся спама, что uh, совсем забыли, что спам – это, в общем-то, общение. Это общение, да, общение перепиской. И uh, в этом нет ничего страшного абсолютно, да, если человек в этом чувствует себя комфортно. Другой разговор, если uh, вам это сложно, да, принять и... Uh, не готовы вы выходить именно на этот метод без проблем. без проблем? Есть много других методов, которые вас будут двигать быстро по карьерной лестнице дальше. И в тот момент, да, это как бы сказать быстрые регистрации, да, быстрое обучение, комфортное обучение. И в результате, да, к тому моменту, когда вы будете готовы прийти к бренду, к своему личному бренду, да, создание своего личного, своего личного бренда, у вас уже будет хороший пласт, да, хороший пакет знаний вообще, что такое интернет-работа и вообще, что такое работа сетевого на земле. То есть вы будете готовы от и до к своей будущей, вернее, настоящей да, работе, если, конечно же, вы решитесь работать в сетевом маркетинге. Вот. Поэтому хочу сказать, не надо бояться, не надо бояться бренда, не надо бояться вообще онлайн-работы, не надо бояться офлайн работы да? Нужно понимать, чего вы хотите в жизни. Хотите успеха, хотите денег хотите путешествия, да, хотите, чтобы ваши дети росли в полном достатке, да, то, конечно же, приходите к нам, приходите в мою команду. Я готова полностью к обучению. Школа у нас достаточно доступная, скажем так, от нуля и до вип-класса. Что ж, дорогие друзья, с вами была Екатерина Клопенко. Прийти, спросить, задать вопросы можете по любым ссылочкам в социальных сетях под этим видео. Также вы можете сразу же попасть в мою команду. Есть ссылка на прямую регистрацию. И, помимо всего прочего, вы можете просто оформить дисконт на продукцию нашей компании. Тоже Также есть ссылочка да, на оформление дисконта под этим видео. До новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.